Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сейчас будем смотреть, читать, знакомиться, что разработчики для нас приготовили в 2022 году Ну, или точнее, еще готовят То есть разработчики поделились планами, но только на первую половину 2022 года Это у нас, да? Что нас ждет зимой? Ну, хотя зимой уже понятно, что зимой нам ждать уже почти все вышло Осталось одно еще... Единственное февральское обновление у нас Ну, также здесь весна и лето Чего осенью ждать, пока что разработчик еще не рассказывает. Ну, в принципе, поживем-увидим, если будем еще играть Так, ладно, смотрим Зима, ну, лунный Новый год у нас сейчас в игре События проходят также сопровождение дирижаблей Это, по-моему, в следующем обновлении в февральском выйдет Про это, да, читали тоже новый... Режим боя, где надо будет сопровождать Неуязвимый дирижабль Паназиатский крейсер, который у нас Сейчас находится в раннем доступе Испания То есть получается У нас появится в игре новая нация Но пока что он будет представлен Премиум кораблем 6 уровня Крейсер под названием «Канарис». Ну, Возможно в ближайшем будущем ну, Как раз в 2022 году мы увидим Уже целую ветку этих Кораблей в игре у нас, ну, не раньше, чем осени, да, потому что уже понятно, что... Ну, непонятно. Сейчас дальше почитаем, там видно, какие написаны, какие нации у нас еще в игре будут, какие ветки кораблей появляться. Также асимметричный а, бой. Плюс в следующем обновлении произойдет замена двух... Десяток. Это у нас немецкий линкор Гроссер Курфюс Уйдет в категорию акционных кораблей И советский эсминец 10 уровня Хабаровск Хабаровск будет заменен на эсминец э, дельный А немецкий линкор у нас... Ну, тут название я не прочитай Короче, будет заменен на другой Заменен, точнее, на другой немецкий линкор 10 уровня У кого эти корабли есть в борту Они также и останутся И даже у кого их нет, но... Успели их, к примеру, прокачать Там по каким-то причинам Либо продали, либо ветку сбросили Эти корабли у нас, у вас Все равно окажутся в порту Ну, плюс там еще какая-то компенсация Около 10 миллионов кредитов Читается, по-моему, я точно Не помню, то есть, а новые десятки Вот эти придется прокачивать по новой То есть, надо будет покупать корабль девятого уровня Ну, я так понимаю На это компенсация как раз и рассчитана Да, вот в районе этих 10 миллион ми миллионов Чтобы купить девятку И начать прокачивать новые э Десятки Так, игровое событие Зимой World of Warships традиционно признает Лунный Новый Год, понятно, мы его сейчас празднуем в игре, да, всякие боевые задачи. Опять эти контейнеры, не помню, как называется, посвященные лунному новому году. Короче, едем дальше, переходим сразу на весну. Весной нас ждет возвращение дикой волны. Ну, да, это там какой-то режим боя. Если честно, особо в него не играл. Так, может, пару раз зашел. Ну, кому-то, может, это интересно. А, меня больше все-таки интересует обычный рандом. Также нас ждут какие-то задачи новичкам. Новая верфь опять, будем что-то там строить, гонка вооружений, это режим, да, который у нас был однажды как-то еще в ранговых боях. Кстати, мне этот режим более-менее понравился, неплохой не достаточно режим, но может надо там какие-то, конечно, изменения, что-то додумать, доделать, но ну, разработчики, я думаю, в процессе находятся этого. Также нас ждет в игре новая карта, морской Ой, что такое морской бой, если честно, да, не знаю То ли что-то в игре новое Я, кстати, видел, как-то раз наткнулся а, Разрабатывается какое-то приложение Ну или игра там, да, да, да для телефонов Как раз-таки под названием морской бой Она будет иметь какую-то связь с, да, с игрой Ну, с большой, в смысле, с этой, с World of Warships <coughs> Не знаю, как это будет выглядеть это, Насколько я помню, да, я заходил, посадил, Там еще эта игра находится в разработке Но весной, может может, это про это. Так, новые ветки кораблей весной нас ждут сразу две ветки. Не понимаю, как разработчики уместят две ветки сразу э, в три месяца, потому что у нас получается сейчас, когда корабли выходят в ранний доступ, да, там называется часть первая, потом выходит через месяц второе обновление, часть вторая. На третий месяц они только выходят в ранний доступ, и уже только потом, получается, да, в четвертом обновлении выходит в ранний доступ новая ветка кораблей. Поэтому, ну, возможно, этот цикл сократится. Раньше как раз-таки это, по-моему, занимало два месяца, а вот с прошлого года, с 21-го, стало занимать три месяца. Ну, не знаю, посмотрим. А также нас ждут всякие визуальные улучшения. Так, как выглядит идеальный вечер? Это пишут разработчики Наш ответ свежая пицца, чашка капучино и ранний доступ к итальянским эсминцам Вот, Ну, наверное, как раз следующими после паназиатских крейсеров у нас пойдут в игру итальянские эсминцы Мы определенно можем сказать о наличии дымов полного хода и фирменных итальянских полубронебойных снарядах в паре с фугасами В конце весны пополнение ждет и дерево развития Франции Вторая ветка французских крейсеров подарит вам новый опыт Если не терпится узнать подробности, читайте блог а, разработки То есть вот, ну, может быть, да, в марте у нас пойдут в ранний доступ итальянские эсминцы А в конце, ну, в мае французский крейсер какая-то новая а, ветка так, дальше здесь немного информации про супер-корабли. Так, если тестирование покажет хорошие результаты, весной мы завершим его и добавим супер-корабли в дерево развития, как продолжение соответствующих ветвей. Ну, как то разработчики делают, это у нас это... Ну, получается, это одиннадцатый э, уровень. Но в игре отображается у нас вообще без уровня, да, там просто стоит звездочка, э, чтобы понимали, что это у нас... Супер корабль. Ну, кстати, супер корабли тоже не залог какого-то успеха или хороших результатов в бою. Прям вот недавно какой-то у нас этот есть Анаполис, по-моему. В моей команде слился. Прям буквально на второй минуте. Как-то там, ну, ему прилетело, там сразу паншот, короче, вышел. Не помню, от линкора от какого-то. Так, также весной возобновится тестирование подводных лодок. И на его основе уже будет определяться дальнейшая судьба нового класса. Слишком, да, как-то очень осторожно разработчики подходят вот к этому новому классу. Тестирование у нас проходит уже очень давно, не первый год. Так, игровые события. Возвращение события «Дикая волна», «Добро пожаловать в мир» постапокалипсиса, заброшенные руины, некоторые процветающие цивилизации превратились в зону боевых действий. Мы работаем над внешним видом кораблей, чтобы вам было проще определить фракцию противника. Режим «Морской бой». Вот, режим морской бой, это новая мини-активность World of Warships по мотивам классической игры, станет еще одним способом получить различные награды. Все просто. В вашем распоряжении игровое поле в традиционном 2D-формате. Ну, то есть, кто играл, да, морской бой, берем да, клеточный листочек, чертим там поле, там вот это, да, 1, 2, 3, А, Б, В. И, ну, как минимум, надо в эту игру играть вдвоем. Ну, вот, как-то это в игре будет тоже у нас реализовано. Ну, не знаю, вот честно, приложение я тоже какое-то видел. Может, как раз вот это как-то и соединят. Так, полюбившееся многим гонка вооружений, доработанное и улучшенное с учетом вашей обратной связи, станет одним из режимов случайных боев. Ну, вот это, кстати, я поддерживаю. Мне, вот как я говорил, гонка вооружений режим понравился. Сражения с возможностью усиления корабля по ходу боя привнесут эффект неожиданности и добавят разнообразие вверх. Дело не обойдется без поэтапной постройки корабля. Закладывайте в бан американский линкор Атлантика и наслаждайтесь уникальными кинематографическими кадрами строительства этого стального э, гиганта. Дальше здесь рассказывается улучшение, так, обучающие боевые задачи. Вот, для новых игроков цепочка простых задач, которые последовательница акцентирует внимание на различных игровых механиках. Она поможет новичкам получить базовые знания и освоиться. В игре обновление вкладки Контейнеры. Новая удобная и информативная Система отображения и сортировки Ваших контейнеров позволит лучше управлять Ими и открывать нужный вам тип Контейнеров а, То есть, да, как сейчас у нас Какие получил, там по порядку так и открываешь Но, возможно теперь будет Как-то иначе, да, захотел Открыл какой-то другой там То есть не по порядку Так, новая карта, визуальное улучшение Это неинтересно, смотрим дальше Лето, что нас ждет Летом произойдет обновление эсминцев США. Также летом ждем новые британские линкоры, я так понимаю. Не знаю, чем они будут отличаться от тех, которые у нас есть сейчас в игре. Но для этого надо подождать. Пока что никакой информации, не знаю, было, не было. Но я не видел. День независимости, причем День независимости США. Я не знаю, насколько нужен этот праздник нам здесь. Но... Может, все таки надо отмечать Какие-то свои праздники уже, да А то у нас в игре празднуется, да Вот там Хэллоуин какой-то, вот День независимости а про наши праздники как-то, по-моему, совсем забыли, да Ну, там на 23 февраля, на 8 марта какие-то просто Там у нас есть боевые задачи, какие-то активности в игре Но так, чтобы как прям событие какого-то У нас только, получается, из наших это э, Новый год и, ну, День Победы, естественно, да и то в основном там это тоже как-то сделано все в плане вот каких-то задач, ну, там, цепочек задач или нет. Может, как-то пора все-таки на наши праздники больше внимания обращать, а не тащить вот это все с запада, все наше, так сказать, не родное. Зачем нам это вообще нужно? Также ладно, едем дальше. Разделение экономики и внешнего вида. Так, корабли. Одну из сильнейших морских держав планеты Великобритании ждет пополнение. Ветки британских линкоров появятся корабли, которые исторически относятся к классу линейных крейсеров. Игровые события, возвращение конвоя. Мы изменим формат режима, добавим новые маршруты и другие детали, призванные освежить классический вариант сопровождать и атаковать. Транспортные корабли станет интереснее. Вот чего-чего в игре как раз не хватает, да, режимов. У нас получается сейчас это обычный рандом и плюс вот эти-то, да, ранковые бои, там, ранговые спринты, в общем. Ну, я в них сейчас особо не захожу, потому что это тоже отдельная нервотрепка. <coughs> Тем более мне и так есть чем заняться в обычном ран рандоме. Я несколько веток кораблей сбросил, мне их надо по новой прокачать, чем я сейчас и занимаюсь. Чтобы, ну, и очки эти заработать, и все-таки десятки обратно себе. Получить Так, улучшение Переработка экономики и ее отделение От внешнего вида корабля Экономические бонусы больше не будут Привязаны к определенным сигналам И камуфляжам, так вы сможете Отдельно настраивать то, как выглядит Ваш корабль и какие экономические бонусы Он получает в бою Эти изменения не затронут боевые бонусы Сигналов и камуфляж Все <веск> прочитал Но толком ни хрена да? ничего Не понял что там, да, привязано. Вроде будет что-то изменено, но не затронут в итоге бонусы сигналов и к Ладно, фиг с ним. Как, как, как хочет, тот так само додумает. Да, уж когда в игре это увидим, тогда будет все понятно. И здесь еще небольшая такая, да, в конце. Дальнейшие планы. Безусловно, это не все нововведение 22 года. Ну, понятно, вы про осень не рассказали. В сентябре, я так думаю, нас ждет опять день рождения игры, где можно будет суперконтейнеры зарабатывать. Но ну, это на десятках, да, и плюс вот эти там... Ну, это как аналог на Новый год вот этих снежинок. То есть зарабатывает там уголь, сталь. Так, в планах на его вторую половину. Игру также ждет множество новинок и улучшений. Ну, по-любому, там еще какая-то ветка кораблей. Возможно, как раз-таки крейсеры Испании, не знаю. Так, сейчас они находятся в стадии предварительного дизайна, но это улучшение в смысле находятся. Не испанские крейсера. Так, и поэтому информация о них не вошла в статью. Мы обязательно опубликуем еще один материал, когда будем готовы поделиться с вами новой информацией и обязательно объясним любые изменения в уже анонсированных. Плана. Ну, ждем, что, да, у нас дальше будет с игрой, что там будет с подводными лодками, не знаю, появится у нас рано или поздно этот класс, я думаю, в игре однозначно, то есть, и он, мне кажется, будет в какие-то моменты даже более токсичен, чем те же авианосцы, ну, хотя для кого как, мне кажется, токсичнее авианосцев уже быть просто невозможно.